Из чего состоит дизайн-проект? Дизайн-проект, как правило, делится на три этапа. Первый этап – это планировочные решения. В него входит расстановка мебели оборудования и новые перегородки. Второй этап – это 3D-визуализация. Это изображение фотолистичного качества. Третий этап – это чертежи для ремонта и стандартная ведомость по чистовым отделочным материалам. То есть указаны производители и количество